Добрый день, друзья! С вами Наталья Полетаева. сообщество Правовед Сибирь. Рада приветствовать вас. Сегодня мы с вами поговорим о компании Источник энергии и ее программе развития, которую она предлагает нам. Итак, основной сайт нашей компании Источник энергии это searchenergy.ru. И сейчас мы с вами познакомимся с программой на ближайшие годы, с тем, как планирует развиваться компания. Мы занимаемся созданием электростанций разной производственной мощности, работающих от генераторов нового поколения, не имеющих магнитного сопротивления. Наши генераторы обладают новой конструкцией и множеством преимуществ по отношению ко всем существующим в мире моделям. Главные цель нашего проекта – электрификация планеты и замена всех имеющихся в пользовании электростанций топливного типа, угольного, водяного, атомного. Мы ставим перед собой ряд задач оптимизировать промышленность всех стран, снизить цены товаров на всех производствах, уменьшить стоимость электроэнергии, усовершенствовать систему энергоснабжения, обеспечить пользователям свободный доступ к источнику энергии в любой точке мира, независимо от коммуникаций, отключить все топливные источники в выработке ТС, ГС, АС. 30-летний опыт работы с электричеством и эфиром, основателя технологий, а также знания, полученные во время проведения сотен опытов за эти годы, позволяют нам создать современную электростанцию, стоящую на пять ступеней выше всех существующих аналогов. Сегодня энергетика – это не только многомиллионный бизнес с безграничными перспективами развития, но и показатели развитости стран. Тем не менее, на данный момент – во всех странах присутствует ряд фундаментальных проблем, которые тормозят прогресс не только в области энергетики, но и во всех зависящих от нее отраслях промышленности и социальной сферы. По причине сильнейшего загрязнения экосистемы планеты процессами производства электроэнергии, данный сегмент часто подвергается негативной критике со стороны населения и экологов. Инновации в этой области сегодня стали необходимостью. Общий уровень всех технологий стремительно развивается и требует все больше мощностей по выработке дополнительных мегаватт-часов, что в свою очередь требует строительства дополнительных электростанций, увеличивая загрязнение. Уже сейчас ученые сообщают, что через 30 лет количество электростанций будет настолько большим, что нам нечем будет дышать, а вода останется только в Байкале. Каждая отдельная электростанция сжигает, Десятки вагонов угля в сутки, а 500 атомных электростанций производят сотни тонн радиоактивных отходов в год. А что такое генератор нового поколения? Это генератор, не имеющий магнитного сопротивления, и для его вращения не нужно прилагать большие усилия, как у существующих моделей. Чтобы понять это, заведите свой автомобиль без включения электроприборов, а затем включите свет. И печку генератор своим магнитным сопротивлением тут же притормозит ваш двигатель и обороты немного упадут на электростанциях магнитное сопротивление генератора настолько велико что для его вращения рядом с ним строят огромные паровые трубины с угольным котлом или атомным реактором нагревают воду до состояния пара который в свою очередь является рабочим телом и вращает генератор то есть все электростанции состоят из маленького генератора, источника тока и целого предприятия его вращающего. Наш генератор является принципиально новой моделью с иной конструкции, основанной на правильном движении электрических и магнитных полей в природе. Для его вращения используется только один электродвигатель, всегда меньший по размеру самого генератора. Чувствуете разницу? вращать его огромным предприятием на горючем топливе с паровой турбином или маленьким электродвигателем. В нашей схеме работы отсутствует вообще понятие топлива, так как двигатель, вращающий генератор, сам питается током от сети этого генератора. Вот она, эра свободной зеленой энергии. Особенности нашего генератора – это его автономность, экологичность, Отсутствие магнитного сопротивления, отсутствие использования топлива, он прост в производстве, удобен для освоения на новой земле, когда вы создаете эко-поселение, эко необходим для модернизации производств и технологических процессов во всех странах. Мы можем сравнить и посмотреть, как происходят процессы в традиционной устаревшей уже энергетике и как выглядит схема нашего генератора. Первая схема, допустим, угольная такая ТЭС, это а, давно уже нерентабельное, убыточное производство. И топливо используется в нем, это десятки вагонов угля в сутки, за сутки. То есть, постоянно недры выгребаются из земли, образуются пустоты, и это просто все сжигается, просто пух, сгорело и вылетело в трубу. Все. Второе. Давайте сравним стоимость. Да? Здесь у нас здание реактора, реактор, генератор, конденсатор. Здесь мы видим схему и мы видим ее стоимость. Стоимость 9 миллионов евро. Срок изготовления 20 лет. То есть это очень энергозатратные, ресурсозатратные технологии. И вот для сравнения наш генератор. Это самодействующая электростанция. Работает мотор с генератором, да, и здесь для нас не нужно ни уголь, ни нефть, ни газ, ни ядерное топливо, ничего не нужно. Это автономная электростанция, стоимость в тысячи раз меньше ядерной электростанции, и время изготовления намного быстрее, всего лишь три месяца. Вот так устроена атомная электростанция. Здесь мы видим, как парагенератор нагревает воду. Этот пар поступает на турбину под высоким давлением. Она крутит генератор, который неправильно спроектирован. У него высокое сопротивление. Затем у нас выходит на трансформатор ток, электричество и раздается дальше потребителям. Это традиционная схема, устаревшая. В связи с тем, что эти технологии абсолютно устарели, стали невыгодно, нерентабельны и убыточны, в сфере энергетики существуют проблемы. Это сложность исполнения современной электростанции. Строительство одной современной электростанции – это целый технологический процесс, включающий в себя несколько направлений промышленности, строительства. Добыча и транспорт топлива, подготовка кадров на уровне Министерства образования в каждой стране. Но есть решение. Срок изготовления полностью автономной мобильной электростанции мощностью 100 мегаватт — 6 месяцев. Топливо, мазут, уголь, газ, нефть и ядерное топливо не нужно. Отсутствуют сложные технологические производства и потребность в постоянном обслуживании нашего оборудования. Также существует такая проблема – это сложность эксплуатации современной электростанции. В России 32% топливной промышленности – это производство и добыча топлива для электростанций. Китай заявил, что его железнодорожная сеть уже через пять лет будет на 90% состоять из транспорта, везущего топлива на электростанцию. 25 вагонов в сутки на каждую. Такого потребления мы достигли своим производством. Добыча угля и его транспортировка во все страны занимает основную часть железнодорожных перевозок планеты. Россия является мировым лидером по производству топлива для ТС, АЭС. Монополист. И не нужно этому радоваться. Решение. Мы предлагаем альтернативу, в которой ядерное топливо и горючее топливо не нужны. Россия дистанционно управляет каждым производственным устройством. Можно включить-выключить, ограничить мощность, добавить. Россия является монополистом и лидером производства через компанию «Источник энергии». Наша программа рассчитана не только на модернизацию – энергетического оборудования не только на замену устаревшего оборудования и реорганизацию атомных аэс наша программа рассчитана на прорыв во всех сферах в авиации подводных лодках можно применять наше оборудование в крейсерах в речном морском транспорте в поездах в автомобиле то есть буквально все сферы можно преобразовать, улучшить, сделать более совершенными, эффективными, экономичными благодаря генераторам компании источника энергии. Вы можете скачать эту презентацию по ссылке под роликом. Также вы можете обратиться к нашим представителям, задать им вопросы. Обращайтесь к нам, приобретайте акции компании «Негмат-контракты». В компании основные направления развития это, конечно же, производство более 38%. Это разработка программного обеспечения. Мы уже используем его для ведения учета продаж, покупок акций, мегаватт контрактов. Иностранный отдел, отдел взаимодействия с общественностью, разработка и проектирование сопутствующих товаров и фонд сотрудничества изобретателей. Мы поддерживаем изобретателей. Если вам интересно приобщиться к нашей команде, у вас есть такая возможность принимать активное участие в работе нашей команды, в работе проекта. Обращайтесь в контакты под нашими видеороликами нашей команды, наших представителей. Будем рады конструктивному диалогу и сотрудничеству. Всего доброго. Пока-пока.